Король воды. Изображение карты. В этом герое-любовнике есть что-то демоническое. Он способен заманить любую даму в болото. Эгоистичен, но хороший очень заботится о себе. Не прочь испытать чувственные наслаждения. В общем и целом соблазнитель и для нас женщин опасный тип. Значение карты. Соблазнение. Король воды – типичный донжуан, заманивший свои своей сети не одну несчастную, сыграв на ее доверие. По его сценарию, женщина существует для того, чтобы ее соблазнить и бросить. Следует отметить, что подобный тип, как правило, мужчина, воспитанный только матерью. Это совсем не обозначает, что он воспитывался в неполной семье. Просто мать могла быть очень авторитарной и не допускать мужа до столь важного дела, как воспитание сына. Такие экземпляры еще в детстве получают некий ключик, отпирающий сердце любой женщины. Он знает все подходы к ним, так как ему хорошо известны хитрости и уловки, которыми пользуются представительницы прекрасного пола, чтобы добиться своего. Это истинный игрок чувствами и одновременно мститель за всю мужскую половину человечества. Состояние. Играть чувствами. Понимать чужое состояние и пользоваться этим в своих интересах. По существу равнодушие препарация чужих эмоций. Характеристика отношений. Вас завлекли все эти отношения, из которых без потерь с вашей стороны не так-то легко выбраться. Постельный интерес. Физическое состояние. Унижение женщины через секс. Чувства. Спортивный интерес. Азарт соблазнения. Предупреждение карты. Осторожно, тебя хотят соблазнить. Будь бдительна. Совет карты. Соблазняй, отлавливай мужчин сама. Заманивай свои сети. Играй чувствами других. Лови наслаждения. Астрологическое соответствие. Скорпион.